Друзья, всем привет! Сегодня будет необычное видео. Решил рассказать про проект, который называется Telderiver. Говорим о том, не просто чтобы купить сайт, а купить сайт под, под инвестирование. То есть да, сейчас видим, что ситуация в стране в принципе не очень Хороший, да? Большинство людей сейчас сидит на самоизоляции, уже не знает, что как. Те, кто работал на наемной работы, понимают, что сейчас единственный выход – это, конечно же, найти работу удаленно. И как раз вот один из вариантов, как начать зарабатывать в интернете – купить сайт и использовать его в качестве как инвестор-инструмента. Либо просто купить сайт, продать его. Об этом сегодня поговорим. Итак, погнали. Сегодня Постараемся найти какой-либо проект. И я немножко расскажу про него, мое видение. Расскажу то, что действительно этот проект можно взять под инвестирование, улучшить его и начать на нем зарабатывать. Расскажу по преимуществу сайтов, как купить-перепродать, купить-улучшить-продать и купить на долгосрок. Именно об этих темах сегодня и буду рассказывать. Итак, у нас сейчас открыта страничка Телдере. От я на ней зарегистрирована. И давайте сразу посмотрим в правый верхний угол. Видим, что сайтов с доходом 894, доходов сайтов в месяц. На 13 миллионов рублей а трафик в месяц на 364 миллионов. Сделок в месяц на 1108. Итак, видим, да, то, что у нас сразу открылась страничка, пока никаких фильтров я здесь не ставил. И сразу же видим то, что самая актуальная и больная тема, на которой сейчас просто ну, все помешаны. Такая хайповая тема связана с непосредственной эпидемией и со всем предстоящим со всем тем, что сейчас происходит видим то что вирус короне и то есть какие-то существуют какие-то сайтов обучения актуальные данные по коронавирусу и видим сразу цена 114 рублей видимо кто-то просто клепает подобные сайты давайте сразу посмотрим что из себя они представляют и чтобы у нас было хоть какое-то представление понятно что мы обращать на всякий шлак не будем но тем не менее можно посмотреть возможно какой-то интересный шаблон который бы нам бы пригодился мы потом в дальнейшем просто можем купить его и залить уже непосредственно со своей, своей какой-то тематикой санкций по поисковых систем нет. Сейчас я не буду там рассказывать вам как проверять сайты перед продажей. Я думаю про это запишу отдельный какое-то видео, чтобы у вас было понимание, если вдруг вы надумаете купить сайты как инвестицию на дальнейшие перспективы, либо просто на перепродажу. Видим сайт статейник. Сайт отдельно подойдет для заработка на оцен, директ и ссылочных биржи. Важно, да. Ну в принципе вот этот вот все пишут, да, то что подойдет на под рекламу. С одной этой стороны хорошо, с другой стороны нужно, конечно, все это смотреть более углубленно и проверять. Дальше видим WordPress система управления WordPress это открытая система, доступная, простая, она пользуется спросом, популярностью, то есть без особо всяких сложных заморочек. Я сейчас даваться в текст не не буду, вижу, что популярная хайповая тема, да, про которую сейчас многие просто начинают создавать какие-то сайты, новостные всякие агрегаторы, да, в которых рассказывают про данную эпидемию. Видим про данные посетителей в день 995, просмотров в день 1121. Опять же, здесь искусственный трафик, скорее всего, здесь просто, возможно, идет, перенаправляют трафик откуда-нибудь с каких-нибудь других похожих сайтов, либо возможно, с Яндекс.Зен ну либо просто покупаю. Видимо, источники трафика, уникальных посетителей. Но опять же, хочу сказать, что это все условно, на самом деле. Нужно смотреть, проверять уже через другие сервисы. Об этом, я думаю, будет серия уроков. Опять же, если это вам действительно интересно, я просто смотрел по статистике в YouTube, вижу, что действительно вам эта тема интересна. Поэтому про нее будет серия уроков и надеюсь, что будет для вас очень полезно. Так, среднеметно доход. Так, банк. Системах монизации нет, среди захода 89, хостинг 59. Дополнительная информация так: дизайн сайта уникализированный шаблон, фото картинки сайта из других источников копипаст. Ну то есть просто закидывают копипаст тексты, да, и просто вот такое как болванка, грубо говоря. Ну нам интересно то, что здесь возможно интересный какой-то шаблон, который можно там, допустим, адаптировать под себя, убрать все это лишнее и сделать под себя. Давайте посмотрим, что он себя представляет цена оптимальная 114 рублей на ну, конечно это смешные смешная сумма но тем не менее посмотрим возможно какой-то уникальный шаблон интересный И название у нас такое интересное да и видим да то что ну шаблон как шаблон ну, то есть, взяли обычный шаблон, в принципе, интересный, интересный шаблон. Если вот вам нужен шаблон, вот, пожалуйста, вы можете его купить под свой какой-то проект. Вот это все это убирается, удаляется и сюда заливается, допустим, у вас есть копирайтер какой-то, либо вы его нашли. Если вы не знаете, как найти, напишите в комментариях, я запишу отдельное видео, как найти копирайтера, который бы вам написал там 100 статей. Сколько это примерно будет стоить? Ну то есть типичная тема, да, которая хайповая по запросам. Я думаю, что она лидирует за счет этого. Есть какой-то существующий э, трафик. Видим с правой стороны э, тул-бары такие, статьи, статьи. Ну то есть в принципе адаптировать шаблон интересный, мне нравится. То есть если вы ищете какой-то шаблон, не знаете с чего начать, а вот, пожалуйста, вам шаблон. Видим, что здесь счетчик, видим метрику, да. То есть у нас 1304 раз, раз, раз, 800 на понижение. Ну как мы видим то, что трафик, скорее всего, искусственный, нагнанный, поэтому здесь не обращаем внимания. Начиная с самого простого, видим, что если нам нужен какой-то шаблон, можем поискать вот в таких подобных проектах. Так, возвращаемся. Смотрим дальше. Цена 114 рублей. Обучение тоже видим. Здесь трафика нету. Можно посмотреть для нашего проекта. 112 рублей оптимальная цена. Санкций нет. Просто сайт без каких-либо особенностей с автопостингом новостей. На сайте уже более 4000 записей. Смотрим характер естественный. Характер трафика, естественно. Сайтами, естественно, посещаем за счет переходов пользователей страниц поисковых систем. Естественный нулевой трафик. Так, доходы банк системы нет. А доходы 10 рублей. Хоть административные 10 рублей так ну и давайте уже перейдем непосредственно на сам сайт посмотрим шаблон так видим так полового воспитание в школе обычный такой какой-то статейный сайт ничего интересного просто статьи идут вот ноябрь то есть ни разделов ни категории ничего нету обычный вот какой-то шаблон я не знаю самый простой не в общем и вот таким образом вы можете искать пока для себя какой-либо проект. Итак, мы продолжаем. Застряться мы не будем сейчас, да, на вот всевозможных дешевых каких-то проектах, да, непонятной наружности. Сейчас все-таки мы поговорим про то, как найти какой-то проект и уже его инвестировать, то есть купить его и уже думать, что с ним дальше делать. И нам придется здесь выставить фильтры. Здесь находятся условия поиска. А с левой стороны ставим текущая цена, либо оптимальная. Давайте поставим от 1000 рублей, к примеру, от 1000 рублей до 30 тысяч, ну или до 50 тысяч можно. Давайте там, да, чтобы у нас было больше, больше шансов найти какие-то либо проект. Так, дальше. Смотрим общий доход, можно без дохода, пользователей, трафика, давайте от хотя бы от 100 пользователей. Видим, да, у нас сразу же корректируется поиск да, по проекту. Здесь мы уже видим новости, моды, стили автонаполнения, RCA. URL скрыто, трафик 372, доход 0. Функциональная доска. Ну, к примеру, давайте сейчас вот рассмотрим такую ситуацию я хотел бы найти какой-нибудь сайт, ну просто хотя бы посмотреть как вообще все это работает, чтобы не вкладывать на начальном этапе какие-то баснословные деньги, то есть начать просто с самого простого, купить там грубо говоря за тысячу, за две, за три тысячи сайт и уже посмотреть что с него можно делать, здесь мы сразу поменять по ценам видим здесь и за 15, и за 19, и за 50 есть цены, так поехали автомедиатека, ну вот этого там будут эти сайты, кстати как-то анализировал этот сайт и на него там по моему какой-то запрет есть да то есть если просто смотреть на него вроде все нормально но если проверять через программу у него там есть какой-то запрет поэтому здесь очень внимательно нужно по поводу всяких запретов там индексации я думаю будет отдельный урок вообще я планирую записать серию уроков до да, в которых стараюсь максимально рассказать да с простым языком чтобы было всем понятно и, возможно, кому-то из вас будет интересно а, использовать данный инструмент в качестве заработка. Потому что здесь, в принципе, здесь, ну, три направления, которые можно использовать. Так, давайте сейчас найдем какой-нибудь сайт, который будет стоить хотя бы, ну, давать полторы тысячи, да. Так, выбери лучше путешествия, отдыха, туризм. Ну, учитывая текущую ситуацию, которая сейчас происходит, туризм сейчас не актуален. Про строительство новостроил онлайн, в принципе вот интересная тема тем более сейчас вот стройка бизнеса вот тоже интересный трафик давайте посмотрим, думаю, что это один и тот же человек на самом деле делает сайт. Как мы видим, то что люди на самом деле делают вот просто наполняемые какие-то сайты и тут же продают их за 1000 рублей. Грубо говоря, он потратил вечер, один вечер сделал сайт, может быть больше сделал и выкладывает его на вот биржу Телдере. Вы тоже можете так делать, если у вас есть навыки делать сайты. Сайт Сайтинг сайт идеально подходит для заработка на центре. Ну, в принципе, как у всех, да, все на WordPress система. Видим по цене текущая цена стартовая цена с которой начнутся торги 1000 рублей оптимальная цена за которую продавец обязуется продать лот если в ходе аукциона все ставки окажутся ниже оптимальной цены то продавец тебя и не обязан но может отдать лот за цену ниже оптимальной видим 2 900 и блиц цена отражает стоимость за которую продавец готов продать ресурс не дожидаясь окончания аукциона вот текущая в принципе цена вот 2 999 но я думаю что я запишу один Урок, в да, которым мы напрямую свяжемся с продавцом и уже посмотрим, что можно, как договориться, купить ее ниже рыночной цены, которая здесь указана на бирже. Но это, думаю, будет отдельный урок. Опять же, если будет вам серия уроков, это интересно. Вообще тема это будет интересно. Следит ваша ставка. Так, давайте поставим следить за аукционом, посмотрим. Так, комментарий. Интересный проект. Так, и давайте посмотрим что у нас но ну, сразу же видим да на что стоит обратить внимание первое два дня то есть время оставшееся до окончания торгов два дня 11 часов видим публичный аукцион безопасная сделка право права подтверждения описание статистика дохода расход контента комментарии видим что имя онлайн, что не очень хорошо. То есть желательно выбирать, чтобы было либо в зоне ру, либо точка Но если мы находимся в России, то лучше желательно в зоне ру. Сейчас мы откроем данные проекты и уже посмотрим, что он из себя представляет. Тема строительства, она актуальна, тем более сейчас начинается сезон. Но опять же здесь момент какой, то что в связи с этой эпидемией пока что может быть все это быть приостановлено. Но на перспективу эта тема актуальна и интересна. Видим, что обычный шаблон, в принципе ну довольно-таки интересно если его использовать под какой-то свой проект ну на мой взгляд очень интересно в принципе советы по снижению затрат то есть все это можно поменять шаблон довольно-таки интересно но опять же мы видим что то вы покупаете давайте сразу посмотрим что у нас здесь посмотрим со статьями на скорее всего это копипаст либо наполняемый какой-то до да. в день 972 просмотра в день 1000 но опять же видим то что где-то накрутили потом резкий идет спас то есть это искусственный скорее всего трафик источник трафика уникальных посетителей в день 32 процента 311 яндекс источник дополнитель информация по трафику трафик искусственный поисковый партнеров закладок ну то есть видим да то что здесь все искусственное так, так, так, хостинг, бан, в бан банк системах нету Эээ, си статьи расходов дополнительно расходов так, так, дизайн сайта, уникализированный шаблон, это хорошо, фото и картинки на сайте, из других источников 100%, копипаст 100% Значит, то есть, смотрите, момент какой если вдруг вы увидели какой-то проект, да, обязательно смотрите, проверяйте, чтобы это не было либо с архива взятый текст, а по поводу архива я думаю, тоже запишу отдельные видео, чтобы вы и, ну, могли проверить сайт. Вообще, потому как проверять сайты, я тоже запишу отдельное видео. Но видим то, что на самом деле все вот эти сайты, которые по 1000 рублей, в принципе, это вот ну, вы покупаете по факту шаблон. То есть, не готовый проект, а шаблон. И в редких случаях, когда можно действительно найти какой-то интересный проект, здесь нужно поискать. Поэтому мы возвращаемся опять же сюда в поиск. И смотрим все фото, сайт фотографа, любители фотографии. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Надеюсь, возможно, что здесь э, статьи уникализированные. Так, фотки сайт видим, так, так, так, так. У нас опять домен в виде сайта провал Это тоже говорит о том, что это искусственный трафик. Ну, что и, собственно говоря, автор и подтверждает. И видим здесь э, картинки, копипаст, копипаст. Информация о контенте, напол... автонаполнение сайта, сотейник гармонично, наполненный контентом. Нап... Наполнение сайта происходит автоматически, вам ничего делать не обязательно. Все наполняется само. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Так, а текущая цена 1000 рублей. Продавец, то есть момент какой? Подписаться на его новый лот можно способ оплаты – это, возможно, оплата сделок с личного счета Телдере. Ну, к примеру, вот у меня сейчас счет здесь на 100 рублей. Вы просто пополняете счет, и отсюда у вас уже списывается среда Надумайте купить. А дальше здесь WebMoney, безопасность сделка, Если у вас нет, обязательно зарегистрируйтесь. Общий доход на рублей, общий расход месяц 89 рублей. Но это, я думаю, это у нас получается хостинг 89 рублей. Домены получается оплачен. Окупаемость 5 лет. Период времени, в течение которого затрат на покупку лота Так, так, так, посетители в день Тысячу просмотров в день И видим Алекс 11 тысяч. Так, блокировка Нет, нет, нет, но опять же это все нужно смотреть Проверять не здесь Дата запуска сайта не указана Регистрация домена 15-го года То есть сайт может быть просто сделан вчера Пресс, регистрация домена Rec.ru, русские Хобби бытовая, электроника, партнерская Ссылка, так, это не то Надеюсь, сейчас у нас подгрузилось. Вот, собственно говоря, сайт. Видим ну, обычный шаблон, да, ничего, ничего интересного на самом деле. Даже вот э, типичный шаблон. Просто где-то скачан бесплатно и установлен на WordPress, и его продают. Свадебное приглашение на фото. Подарить незабываемый подарок. Одеяло фото для пожилых людей. Ну, в общем, мы увидели, что за 1000 рублей в основном попадается один хлам. Давайте сейчас посмотрим, ну, тысяч за 10 какой-нибудь сайт. И уже немножко их сравним так сейчас я вкладочки лишние закрою так строительстве не видим, что новости онлайн. Ну, то есть здесь домен однозначно менять нужно будет, если, допустим, вас заинтересовал данный шаблон, ставить зону вру. Ничего особенного нет. Но в принципе, шаблон как шаблон. То есть можно ставить рекламные блоки, если, допустим, вы под себя, под какой-то проект. Однозначно здесь статьи нужно переделать, переписывать. Это вот, но ну, если вы готовы заморачиваться, то есть купить сам шаблон, не хотите заморачиваться, там, устанавливать WordPress, еще что-то. Хотя на фрилансе все это будет стоить ну рублей 3, 300, 500 максимум будет свой, чтобы мы установили WordPress и залили какой-то шаблон, который вы нашли либо бесплатно, либо платно. Поэтому думайте сами, решайте сами. Так, ну мы сейчас пройдем, давайте какой-нибудь лот побольше выберем. 3000 тоже неинтересно. Но ну, давайте хотя бы от 5, да, видим, что сайт о вирусе, сайт о товаров, автомобильный сайт, com, автоход.rom. Так, сайт UnsenseMiralinks, ну давайте посмотрим, что из себя вам представляет. Идеально подойдет к стартовая площадка для будущего новостного сайта в автомобильной тематике. Есть стартовое наполнение, адекватное настроенный шаблон, сайт с хорошим, продам в хорошую руку. То есть видим, да, уже есть какое-то описание, не э, типичное, да, как у всех там, а уже автор заморочился и написал сам. Так, перспективный домен, сайт на тему автомобильные новости, уход за автомобилем. То есть видим уникальное наполнение, стабильные ТЦ, хорошие ссылки. Так, всем санкций нет, сайт есть Мираликс, есть запросы от прямых рекламодателей по другим вопросам. Так, видим сразу у нас цена текущая 5000, оптимальная цена 17700. Блицена шестьдесят, Две ставки уже стоят. То есть люди уже соревнуются по поводу данного сайта. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Статистика, кстати, но опять же я не стал бы на нее обращать какого-то сильного внимания. Видим просадка. Скорее всего, трафика искусственная, неорганическая, потому что видим просадки такие существенные. Здесь вот запустили трафик просела потом пошло пошло пошло пошло и сошло на нет сайта был хороший трафик больше 37 представников в день. в социальной сети покупал ссылки на биржах, и если серьезно им заниматься, трафик бросит обратно. Но здесь характер трафика естественный, но здесь нужно проверять, смотреть. Так, доходы, средиземечный доход, и видим то, что 729 рублей. Источники дохода, контекстная реклама Google, CTR09, выплаты аккаунта были. Ссылочные биржи, Миролинк. Ага, видим то, что уже доход какой-то есть. Это нам тема интереса. Желательно, если допустим, вот перспективу и вы думаете на этом как-то заработать искать какие-то подобные такие сайты да, где уже есть какой-то либо небольшой доход, потому что это все можно дело улучшить пересмотреть и либо оставить это себе на долгосроп а улучшить, перепродать либо немножко пустить трафика, изменить контент и также продать и на этом зарабатывать так, о контенте дизайн уникальный собственный 50% из других источников 50% копирайт 100% видим то, что у нас уже хорошо, что не копипас, но опять же это нужно все а, проверять. Сати полностью не, уникальный купленный с бирж статьи также статьи с Мира Давайте посмотрим непосредственно так, так, так. Посмотрим на сам сайт. У нас а, значит доменные зоны новые вкладки, то есть Google в принципе любит а, вот когда взаменной Сейчас посмотрим. Вот такой сайт уход за автомобилем, но ну, шаблон себе так какой-то. Ну я бы поменял бы его. А, видим в принципе бюджетное авто. Ну, то есть, есть над чем поработать, собственно говоря. Вот эту шапку я бы ее как-то убрал, по-другому сделал. Потому что ну, она раздражает. Видим, если мы видим сайт. Под перспективу допустим под развитие то отличный в принципе вариант опять же это поверхностное мое мнение здесь нужно разбираться более глубже вот будем смотреть насколько вам понравится данное видео если действительно наберет большое количество просмотров лайков я запишу серию которую мы разберем как смотреть и подбирать подобный сайт ну собственно говоря вот таким образом мы посмотрели хотя это первое видео в дальнейших видео я буду рассказывать уже ну, возьмем какой-нибудь проект и буду рассказывать как его проверить чтобы видео не затягив потому что и так уже затянул то есть сейчас вы уже видите что можете зайти на телдере и смотреть и выбирать сайт напомню что во-первых, преимущество покупки сайта будет у нас на трех таких основных китах Первое, если мы не хотим заморачиваться, мы просто купили его и перепродали Может, Возможно что-то улучшили Далее купили, улучшили, перепродали И третье, купить на долгосрок То есть мы видим, что в принципе тематика интересная Покупаем статьи, закидываем сюда еще 100 статей И в принципе увеличиваем доход То есть устанавливаем всевозможную рекламу от Яндекса, от Гугла Но от Гугла здесь уже стоит, доход какой-то идет то есть это уже хорошо. Улучшаем, где можно улучшить. Делаем такую сетку сайтов, которая приносила бы нам в дальнейшем доход. Вот, собственно говоря, вот такая основная задача у нас будет на протяжении нескольких уроков. Как выбрать сайт, посмотреть по каким параметрам вообще, насколько соответствуют описание и заявленные все данные по сайту. Стоит ее покупать, не стоит покупать. Это будет уже в следующем видео. На этом, собственно говоря, все. Если вам интересно, заходите по ссылочку, я оставлю под этим видео, биржа Телдери. Смотрите лоты. Если у вас пока еще нету понимания вообще, что это происходит, как все, вообще что сделать, пока не ломайте голову, ждите следующих видео, и я постараюсь вам рассказать, как здесь все устроено, как выбрать лот, как проверить его, взять его под перспективу, под разработку, либо просто под перепродажу, что-то изменить. Вот, допустим, как здесь, да, шапку. Вот, но мне не, не очень нравятся вот эти синие, вот, ну, реально не очень. Как бы я здесь немножко по-другому изменил бы, более сделал привлекатель, поменял бы и у. Уже продал бы скажем так на тысяч на пять дороже опять же здесь момент какой вернемся сюда и видим что у нас здесь есть вот человек до да, продавец который с ним можно связаться и уже обсудить непосредственно Допустим, давай-ка, друг, продавай мне за такую-такую сумму. Готов тебе дать. Но опять же, чтобы так разговаривать, нужно приводить какие-то аргументы, выявить какие-то проблемы у сайта, если они есть. да, Потому что если вы обычный ну, человек простой, который просто зашел в интернет, скорее всего, вы просто не знаете эти проблемы, которые существуют здесь. Опять же, это самый дешевый лот. Да? То есть, в принципе, здесь хотят, ну, думаю, тысяч за 10, за 9, может быть, меньше, можно его будет купить. Таким вот образом, смотрим комментарии, что люди пишут. Пишет, здорово здравствуйте, хорошо, здравствуйте, дайте доступ к метрике искренне скрине доходов за месяц, пожалуйста, здравствуйте, хорошо. То есть здесь в принципе все, можно это спросить, проверить и уже, собственно говоря, сделать для себя какие-то выводы. На этом все, видео и так затянулось, увидимся уже в следующих уроках. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставь лайк, пиши в комментариях, интересно ли вам эта тема, стоит ли продолжать серию уроков или на этом достаточно. Всем все, пока.